What's up? В этом видео я залечу в американскую чат-рулетку, где попрошу их отстрелить мой хип-хоп. Посмотрим, что они скажут. Огонь, вообще! Понравится ли им мое творчество, я думаю, будет интересно. Не забудь поставить лайк, Возьми что-нибудь вкусное, налей чайок. И, кстати, не забудь про подписку. Hey, what's up? Do you speak English? Don't skip, me. Don't skip me! Whoa, you're so scared. so scared. I'm a Russian rapper. I'm scared too. Are you a YouTuber? Are you a YouTuber? Yes, yes. I'm YouTuber and a rapper. Do you like rap? Can I make some rap for you? And you say me good or not good? Okay. Oh, you're a rapper. <laughs> <laughs> Смотри! Эй, А может, не надо? But I'm fine. I'm fine. Do you speak English? Hey How are you? Whoa, whoa, whoa. How are you? Yo, yo, yo, yo, what's, up? what's up? I'm a rapper. I'm a rapper too. You're a rapper? Yes. Can I make some some English or aggressive rap for you, okay? Почему одна песня Штерна гораздо круче всех песен Тиктокеров? This is ASMR. Russian mechanic. My name А нет, нет, я вижу у тебя коленвал погнутый. Сниматься слишком много поступает. Ты посмотри. My name is Mike. I'm from Russia. I'm rapper. Can I make some rap for you? Yes. Can I make some rap for you? a we yeah, you okay. don't <speaking> <speaking> <speaking> <speaking> Wow, bro! What, what do you say about head. my rap? Are you a YouTuber? Oh, hello. How are you? Are you a streamer? I I am a YouTube blogger and a rapper from Russia. What's up? What's up? Do you speak English? Speak English? Yes, of course, Nacho. <laughs> <of course. laughs> yeah, all right. Where are you from? Where are you from? Как меня зовут? Yes, yes. yes, yes. Да по-русски молокёшь, хули, ты я сам блять. What do awesome. you? <laughs> good or not good, bro? That was awesome, <laughs> more than good. Oh, thank you. what. <laughs> you skipped me. You skipped me. Hey. Hey are you the YouTuber? Hello, how are you? Oh, how are you? Hello. Hello. How are you? Mm, pretty good, how are you? I'm a YouTube blogger and a rapper from Russia. Can I make some rap for you? I'm verified on the baby fuck What do you Hell yeah. Hell yeah. Yeah. It что ж, спасибо тебе, что досмотрел это видео до конца. Всем учмане, шле, шле. Увидимся в следующем видео. Пау.